Холод, с небес вода, и сон недавний таится где-то. Зачем тебя ведут сюда, не жди рассвета, не жди рассвета. Зачем тебя ведут сюда, не жди рассвета. Ряды огней, забор с дырой и каждый куст. Грозит при ты позабыл тропу домой, Еще тем летом, еще тем летом, Ты позабыл тропу домой, Нижди рассвета, Затвор взведен, И наш примкнутый. На страшный суд за ут минуты затвор взведен давно стемнело боевой патрон так жаждет тела. Град. не видно зла патронов склад здесь было лето зачем же светит без тепла кому тепло плевать на это зачем же свет без тепла не жди рассвета окован пруд окован лес уносит сталь Ключей комета Зачем ты шел на перерез? Кому ты нес Осколки света? Зачем ты шел на перерез? Нирки рассвета Затвор звезден. И нож примкнутый на страшный суд, ут минуты, Затвор заведён. Давно стемнело, Боевой патрон, Так жаждет тело.